Привет, дорогой друг! Для чего это обращение сейчас записываем? Хочу вам предложить поделиться своим опытом. Что у нас есть? У нас есть очень большой доклад, который мы проводили на конференции по экологическому строительству. Я там, надо прямо сказать, выложился по полной и рассказал то, что не рассказываю даже своим знакомым строителям. Потом, что можно получить из этого видео? Можно стать обоснованным экспертом при заказе печи. Это раз. Можно начать соображать, как устроена печь, как лучше выбрать печь и где ее поставить. Это два. То есть в этом видео очень хорошая база для того, чтобы начать самому понимать, что вам от печи нужно и как это сделать. Для этого нету книг, для этого нужно несколько лет провести в подсобниках. Сразу скажу, всю информацию, которую я могу дать по интернету, это предназначено для тех, кто сам себе хочет построить. Если вы хотите все-таки перейти ну, вот, на профессиональный путь а, я рекомендую это делать в подсобниках или ученика иначе не получается это факт вот а пока но ну, на том докладе было очень здорово была атмосфера очень творческая и к сожалению не хватило времени то есть ну а, там в очереди было много людей а, поэтому Поэтому очень много осталось здесь, здесь очень много хочется рассказать. И дадим ссылочку там рядом с видео. По этой ссылочке вы можете задать свои вопросы. Сразу скажу, придовки вам вряд ли помогут. Я хочу, чтобы люди сами смогли подобрать себе печь и в лучшем случае самостоятельно ее полностью спроектировать и сделать. Вот это моя цель чтобы люди смогли сами сделать себе надежное и экономичное отопление. Тема такая, экологичность и экономичность. То есть надо сжигать минимум дров и получать максимум тепла. Продолжение следует.